Всем привет! В предыдущих версиях Windows при нажатии правой кнопки по панели задач выскакивало меню, через которое можно было вызвать диспетчер задач, и это было удобно. Хоть в дальнейшем Microsoft обещает вернуть этот пункт, в настоящий момент его нет, но мы его можем включить через реестр. Нет может не работать, если у вас не стоят свежие обновления. Для добавления пункта с диспетчером задач в поиске вводим regadet и запускаем его. Далее нам нужно перейти к нужному ключу. Для этого в строку поиска вставляем адрес, который будет в описании к видео. Далее нажимаем по подразделу 4 правой кнопкой мышки. И выбираем создать раздел 1887 86 1887869580. Далее нажимаем в правой части правой кнопкой. Создать параметр deworld 32. Называем его Enabled State. После чего создаем таким же образом второй параметр. Называем его Enable States Options. Далее щелкаем по первому параметру два раза и вписываем значение 2. После чего щелкаем по второму и вписываем 0. Перезагружаем компьютер. После перезагрузки у вас должен появиться пункт Диспетчер задач в контекстном меню на панели задач. Если вам видео приходилось или понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. Если возникли какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях.